В Америке! Черепах запрещено тревожить! Okay, Ах, с ума сойти, блин! Да еще и на камеру, ребят, вам снимают, вот на тебе! Так, ребят, следующий вечер. Сейчас мы будем ставить все наконечники. Для этого обрезаем провод. Вот так. И вот такая вот штука есть. Аккуратненько вставляем. Щик. И аккуратненько зажимаем теперь. Оп. Вот и все. Все. Теперь она никуда не денется отсюда. Все. И здесь тоже нагреем. И все. И получится у меня один сплошной провод. Размер 50 фит, вот прям вот от, от начала, видите, весь в кавери, нигде не протрется и аккуратно-аккуратно-аккуратно уходит под трейлер и пошел-пошел-пошел до аккумулятора. И этого мне будет достаточно для того, чтобы не, больше не заботиться, не переживать его пожарной безопасности. Ребята, всем привет, давно не выходил в эфир Не показывал вам, что я сделал за то время, пока отдыхал Иногда, ребята, знаете, раз, может быть, в два, в три дня Я уже отдыхаю где-то неделю Наверное, раз в два дня, на час, на другой я прихожу и вожу здесь Мне это интересно, я уже говорил, что это мое хобби Мне нравится повозиться, вот мое транспортное средство На нем я сюда и приехал В общем, давайте я похвалюсь результатами такими промежуточными а, Значит, первое, я проложил, джамик мне помогал полностью Вот этот кабель Видите, он в таком теперь кожухе, в такой кожуре металлической и он одним-одним куском, одним большим куском, единственное, что при, пришлось, кавер немножечко разделить. вот здесь, ну я его соединил, то есть металлический, а так вообще это один кусок длинный кабеля, и он вот-вот-вот аккуратненько уходит вот сюда, здесь я все герметиком залил, зачистил, ну и в общем-то все, с этим решено, правильно? Дальше, пойдемте в салон, некоторые изменения не покажу, нет, не покажу, а пойдем с другой стороны. Значит, смотрите, что касается салона Во-первых, вот мой ключ, мы сейчас с вами вместе в действии его попробуем Во-вторых, ребята, помните, вы мне часто писали про мои вот эти вот шторки постирай пожалуйста, помой, они очень ужасно смотрятся Вы знаете, они меня, честно говоря, не сильно из себя выводили Но поскольку много было очень сообщений, я решил с ними действительно что-то сделать Новый покупать, как я уже говорил, 500 долларов Но они, да, немножко были в таких пятнах от рук И они обязательно будут, потому что это рабочая машина Я буду заходить, что-то брать, но так бывает Но, в принципе, я их уже стирал, и это, к сожалению, не помогло Но я нашел дома специальное средство от жира для сковородок я побрызгал потом все это дело аккуратно салфеточкой специальный стер ну и вот вот такая красота ребята вышла я их немножечко здесь обновил видите здесь такие липучки они были по одному квадратику на каждые там полметра а я вот такой одной длинной липучкой все задел поэтому все аккуратно закрывается далее смотрите помните у меня здесь подлокотник кто может быть помнит он был прям грязный прям черный такие масляные пятны были еще от прошлого хозяина но я наверное добавил оказывается он здесь снимается аккурат я его постирал вот посмотрите дальше помните у меня сидушка тут. Тоже была вся черная и промятая. Вот эту часть я, кстати, еще не снимал. Надо будет снять ее, тоже научиться. А вот эту часть я полностью снял. Там был старый такой поролон фотографии на вашем экране. И вот этот поролон старый, он весь крошился. Здесь постоянно был мусор. Я его выкинул новый, заказал даже не поролон, а типа какая-то пена. Она очень, ну такая прям жесткая, удобная. Получается, я обновил свою сидушку. Я думал, покупать новую придется. Но, в принципе, у меня каркас целый. Зачем мне покупать новый непонятно. Поэтому за 100 долларов заказал себе такой поджопник. Его туда положил, а кавер сверху я также почистил помыл, стирали машинки несколько раз. Ну, вот такая красота вышла. Дальше, что я еще за это время сделал, ребята? Я проложил, как я вам уже сказал, кабель до насоса, и в то время, когда я проверял все остальные кабели, я увидел, что один из кабелей у меня тоненький, который идет с соленоида на выключатель, соответственно, включает насос, он у меня там протерся. Точнее, даже не протерся, он, честно говоря, от большой температуры, поскольку вот здесь вот включается путем перемычки такой, причем соединение этих двух проводов насос, соответственно, эти провода нагреваются, если они тонкие. Они были несколько тонкие, они в одном месте поплавились. Так вот, я в новом кожухе, хорошие такие провода, сейчас где-то, может быть, будут видно вот здесь, ну, достаточно толстый, плюс, плюс и минус красный и черный провод проложил новый, прям до конца, одним куском тоже, он греться не должен, он, он прям на самом деле очень толстый. Дальше, ребят, что вам показать, колеса все отлично, не спускает, но два колеса у меня с той стороны почему-то раз два в три дня где-то 20 PSI спускает, и мне приходится постоянно накачивать. Вот какие-то два из этих. Но, в общем-то, этот вопрос легко решает да, я могу накачивать каждый раз, утром просыпаться перед работой. Но мне это как-то немножечко смущает, потому что я хочу, чтобы все было окей у меня. Видимо, повреждений нет, никакой болт там не застрял. Поэтому я прям просто убежден, что вот этот Wild Steel, кажется, вот это называется металлический сосок, он пропускает. Вот в этом месте, видите, он просто затягивается тупо болт с гайкой, ну и соответственно притягивает такую прокладку резиновую поэтому я сейчас эти два колеса сниму, заодно я вам продемонстрирую как работает мой пистолет вот этот электрический большой пистолет, который я себе приобрел, ну и в общем-то давайте проверим какие из двух колес спускают накачаем побольше давления здесь, накачаем побольше давления там, и в случае если мы выявим какое-либо из колес, то соответственно будем разбирать, разбортировать и менять вот этот вал стил, у меня он есть новый Итак, ребята, давайте вначале покажу, как же выглядит этот милуаки пистолет Стоит он, как я уже писал на ютубе, 1300 долларов. Вот такой комплект идет. Собственно, сам пистолет. Один аккумулятор в комплекте, можно заказать еще один. Дальше. Зарядка, соответственно. Ну, остальное я это докупил. Я такой семянчевый экстеншн купил для того, чтобы мне он сюда влез. Соответственно, головку купил. Ну, точнее, даже это квадрат 13 на 16 для того, чтобы откручивать футурки. Ну, и, соответственно, комплект головок, он у меня лежит там. Я сейчас его принесу и начнем, в общем-то, откручивать. Вот такая вот фиговина. Здесь самый, самый большой наконечник, одна инчевый. Ну, довольно мощный пистолет, здесь настраивается мощность, сейчас я вам продемонстрирую, как он работает. Ребят, домкрат чуть-чуть прямо не вмещается, поэтому вот такой трамплин я придумал, поехали отъедем, на трамплин заедем, так станет, трейлер станет чуть повыше. Ну вот, совсем другое дело, отлично. Веса вообще никакого нет, там одна машина, но это ерунда, поэтому 12 тонн справлюсь, у меня есть еще 20 тонны, но я думаю этого достаточно, уверен даже. Готово. Сейчас откручиваем вот эту штучку и откручим колесо. Вот такой, ребята, у меня имеется отдельный коробочки. я купил с головками разными всякими. На всякий случай пусть будет, Правильно? Я помню, кто-то писал в комментариях, что лучше бы ты купил воздушный и так далее, и так далее. Да, воздушный он стоит, ну, несколько раз дешевле, пистолет. Где-то за 300-500 долларов можно взять. Но я захотел электрический, потому что это свобода. Никаких шлангов, ничего нет. Кто-то говорил, что здесь плохой аккумулятор, не открутит. Но давайте вместе с вами сейчас проверим, как он откручивает. Берем вот этот экстеншн, берем головку на 38, вот так, боковую ручку. Здесь, по-моему, резьба в другую сторону, поэтому откручивается она по часовой стрелке. настроить степень затяжки. Сейчас на четверку поставил. По-моему, здесь направо резьба. Прикиньте, не справляется. Почему не справляется? Просто ни один не откручивает. Просто не берет. Написано, что L, резьба левая. Что это значит L? Left side, L, Значит, куда надо выкручиваться, направо или налево? Если левая, то значит налево я закручиваю, правильно? А направо откручиваю, значит будем крутить направо. А, чуметь, ребят, не справляется пистолет. Значит, все же кто-то из вас был прав. Ладно, я сейчас все равно не унываю, сейчас я все сделаю. Так, ребят, ВДшкой все набрызгал. Не знаю, поможет или нет, давайте пытаться. А Отчуметь. Я, конечно, не знал, что он может так подвести меня. Да еще и на камеру, ребят, вам снимает. Вот на тебе. Один, ребята, один болт открутил. Одну гайку. Из десяти, прикиньте? Одна. Просто туфта какая-то. Надо посмотреть, ребят, надо почитать, потому что у него есть приложение, и в этом приложении степень затяжки как-то регулируется. Ну, блин, я не хочу верить. На станциях, на станциях такой используют. Может, наоборот, не на четверку, а на единичку поставить? Может, я просто туплю? Вообще не хочет откручивать. Что делать, ребят? Подсказывайте. Совет. Покупать обычный воздушный, но этот мне жалко, хороший пистолет. Ну, как хороший, если не откручивать, что хорошего? Давайте попробуем вот здесь. Какой-нибудь гай. Вообще сразу. А почему тот не откручивает? Тоже без проблем. То за история, ребят, почему тот не откручивает, а это откручивает. Тоже открутил сразу. Знаете, я думаю, что в чем причина. Сейчас я вам объясню. Вы уже догадались или нет? Я знаю, в чем причина. Потому что, потому. Потому что потому. Как сказал Путин. Надо брать деревяшки, ровно встанет. И тогда я все откручу, а потом уже подниму, когда приоткручу гайки. Ребята, я починил поворотники, починил аварийку. Все отлично работает. Ай, с ума сойти, блин. Что это такое было, я понятия не имею, ребята. И этот горит, и там горит. Я все предохранители уже перебрал. Все, что можно, всю проводку. И вдруг сейчас заработал опять. Что за фигня? Пожалуйста, работает. Я не понимаю, как это работает. Ладно, сейчас буду продолжать с крысом. Отвлекся чуть. Вообще, ребят, наверняка меня плохо слышно. Я пришел на океан. И вы знаете, в последнее время какое-то не очень чистое побережье. Очень много водорослей, причем не только в Майами. Короче говоря, погода нелетная, поэтому я просто подышу сейчас, погуляю и поеду домой купаться уже в бассейне, в чистом. Знаете, кстати, что это за квадраты? Вот такие вот отделенные специальной лентой красной. Этими лентами. Я почитал, там есть табличка специальная. Этими лентами ограждена территория, на которой находятся черепахи. Ну, их домики, видимо. И, в общем, есть специальная служба, которая охраняет черепах. И на этой табличке написано, вот вам эта табличка, что никто не вправе подвергать дискомфорту, так скажем, преследовать черепах. Никто не вправе их тревожить. За это ты будешь подвергнуть Административному или даже уголовному наказанию вплоть до лишения свободы до 60 дней. Либо штраф 25-100 тысяч долларов. Представляете, мы не вправе их тревожить, мы не вправе их прикасаться к ним, мы не вправе доставлять дискомфорт. Вы знаете, я так часто говорю про войну, потому что меня это правда тревожит. Я каждый день думаю об этом, я каждый день волнуюсь, переживаю, сопереживаю украинцам. И вот вам еще раз, ребята, новости с потусторонней вселенной в Америке черепах запрещено тревожить, рептич... запрещено на их территорию заходить, запрещено их преследовать. За это грозит уголовное наказание. А в России пьяный Ваня из условного Ершова сидит, смотрит телевизор 20 лет и оправдывает войну. Блин, с ума сойти, ребята. Слава России! Смерть как вару! Ты Слава Путину! Я читаю эти комменты, посмотрите, я прикреплю несколько комментариев, ну, в общем-то, наверное, даже видеозапись, запись с моей группы ВКонтакте. Там 600 на сегодняшний день уже, или там больше комментариев. И просто сумасшедшие люди пишут о том, что ты сдурел, какого черта, если бы не мы, то они бы, превентивный удар и вот это прочая чушь, ребята, из телевизора Ну прекращайте смотреть телевизор, на ну, 21 веке живем, ну какого черта, вы с ума что ли все посходили, блин Часто пишут и хорошие люди, и добрые люди, и отзывчивые люди, и таких большинство в Инстаграм у меня, ну и на Ютубе, конечно, среди вас но «Контакт» это просто ватная сеть, по всей видимости, сегодня, такая же, как одноклассники. И вот куча-куча идиотов, пропитых-пробитых, мозги свои пропили, просидели, телевизор посмотрели 20 лет. Пишут о том, что это окей, война это хорошо, если бы не мы, то кто? Мы сильные, мы могучие. Блин, сильный ты и могучий. Иди учись в институт, могучий. Создай какую-нибудь штуку полезные для общества, они уничтожают, они разбивают, не на силу людей, блин, ну что за фигня, ну как так можно, ребят, и вот тут в Америке за черепахами, блин, запрещено охотиться, за череп черепах запрещено преследовать, сложно, сложно, ребят, об этом не говорить, кто-то скажет и в каждом ролике про войну, сдавай, заканчивай, я уже говорил, ребята, если кому-то что-то не нравится, можете... Пойти смотреть телевизор всегда есть альтернатива, правда? Да и тот же Соловьев теперь и на ютубе есть, поэтому идем к Соловьеву. А я здесь буду говорить то, что ну, считаю нужным, что накипело. Потому что после того, как я это озвучиваю, вещи, мне становится чуточку легче. Ну, я нахожу здравых людей, но не зомбированных телевизором, и мне становится немножко легче. Вода очень теплая, но, конечно, побережье не очень чистое. И волны большие, страшно купаться, потому что подводное течение может тебя затянуть. Ребята, всем привет, вот и закончился мой такой небольшой отпуск, неделю или, наверное, несколько больше, может быть, 10 дней я ну, просто отдыхал, просто хотел отдохнуть, знаете, как-то немножечко, немножечко утомился, и вот сейчас я начинаю свой новый рейс, сейчас я еду просто забрать здесь по локалу рядышком два автомобиля, наверное, вернусь домой, и завтра уже начну свой рабочий день. Сегодня у нас, я не знаю, когда вы смотрите, но сегодня у нас э, начало августа, но вы, наверное, смотрите через неделю, через две, но вот как раз и проверим. В конце августа, точнее 19 по-моему, числа я взял билет, помните, я вам говорил, что куда-то я собираюсь, я в Порто-Рико, здесь рядом, недалеко из Майами, прямо напрямую можно туда попасть, в общем, поеду, немного отдохну, устрою себе еще один отпуск, ну а сейчас, сколько у меня есть, 20-19 дней свободных, я думаю, два рейса, наверное, в Чикаго и Майами, Ведь Чикаго и Майами я успею сделать, я, учитывая, что один рейс где-то 6-7 дней. Поехали, заберем две машину локально и завтра уже начнем свой новый рейс. Okay. Yeah, LA. and uh, uh, under bumper right here on the front. Let's see. Mm -hmm. okay. You got three? Yeah. Okay. Two hundred miles. I'm surprised I got three. Shit. <laughs> Okay, what do I say? Uh, Saudi Arabia and uh, the type. Okay, when are you gonna be there? Are you going directly? Yeah. Okay, when are you because okay, I'm flying out myself. I'm gonna meet you on the other side. Okay, yeah, I think about two or three days. Two or three days. Yeah. So if I'm there uh, day after tomorrow in the morning, no problem, right? You won't be there tomorrow night or anything like that, right? No, no. Okay, good. Because you need some sleep, huh? Yeah. Okay. Okay, okay you're all set? Okay. Yeah. Here's your key. Mm -hmm. Okay. And, uh, go? Okay, Ребят, что-то мне сегодня везет на плейды Это опять 21 -го года Тесла, uh, плейд В общем, крутая тачка Самая быстрая Поехали назад Но руль, конечно, максимально неудобная Не знаю, наверное, дело привычки Но пока как-то мне совсем неудобно Как вот так быстро крутить, непонятно Тут Еще и какую то чехол сюда поставили Плюс здесь есть еще, ребят, я не знал, что здесь есть такая регулируемая подвеска. Офигеть, она летает, блин, ну и тачка. Так, где-то я здесь припарковался, чтобы было удобно. Фу, офигеть, аж не бьет. Так, вот здесь я припарковался. Мне сейчас можно, наверное, отъехать, иначе я не умещусь. И потом мы на второй этаж будем кидать. Ну и второй, наверное, сразу на второй этаж кинем для удобства. Поехали, чуть отъедем. Так, suspension и теперь very high есть. Видите, какая кнопка? Я даже не знаю, даже не сенсорная или сенсорная. Ну, короче говоря, ее не видно, когда ты глушишь автомобиль, здесь вообще ничего не светится, и можно не найти кнопку. Так, пойдемте посмотрим. Машина тяжелая, и широкая, поэтому надо максимально вперед, максимально вперед, еще чуть-чуть можно прямо, да? И потом цепи уже поднимаем. Представляете, я вопрос с поворотником так и не решил. Ну, то есть, посмотрите, вот, вот сейчас, прямо сейчас я вижу, что он у меня работает, правый поворотник. Иногда он у меня не работает. Иногда работает. Выезжал до этого, все проверил, начал работу, думал, все, наверное, я его победил. Сейчас опять не работает. Что за дела, я не понимаю. Но мне... Я очень благодарен вам за комментарии, а именно... Благодарен тем людям, которые в этом прям так хорошо разбираются, ну или разбирается, по крайней мере, лучше, чем я, потому что кто-то написал, например, что бывает какая-то релюшка, я не помню точно релюшка или что это такое, которая от нагрева перестает работать эта рылюшка и как бы вылетает и больше не не выбивает предохранитель но вот периодически он начинает работать потом переставит начинает переставить. Вот сейчас пока работает не знаю на какое время хватит что это такое непонятно но будем искать обязательно найдем а пока я знаете куда еду ребят так вам просто историю расскажу я пособирал машины какие-то сегодня я останусь ночевать дома но пока у меня есть время вот с обеда я доехал забрался в полный бак опять же со скидкой вот кстати чек, посмотрите 128 по-моему долларов я сэкономил просто заправить в очередной раз. И то, по-моему, я даже заправлял половину пока а не полный как у меня там было уже достаточно топливо. Ребята, всем привет! Я выехал в рейс. Сейчас мне нужно выгрузить один автомобиль. Помните, я вам рассказывал, что я еще не выгрузил автомобиль с прошлого рейса. Hello! a delivery car. Drop it. Yeah. Yeah.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 Inside, right? okay, yes, okay. Okay, you. Вот и все, скинули, закрываем и поехали собирать автомобили.